Привет. Сегодня у нас очередные выходные. У нас опять на мело снега. Вы не представляете сколько. Смотрите на елку, на сосну. Вообще, да? Вон какая. Не знаю, видно, не видно. Вот на качели то вот на этой вообще сантиметров, наверное, 20 снега. На мело сегодня будем опять чистить снег. Сегодня нужно еще вынести ковер из дома. У нас ковер лежит в одной из комнат, и нужно будет его похлопать. Перед Новым годом мы, мы всегда так делаем, вот сюда кладем его и выхлопываем. Дети побегают, потопчутся по нему. Вот в тот раз, помните, я чистил качели. Смотрите опять, сколько всего снега много. Сосны красивые, конечно. У нас еще кедр есть он там, где печка котельная. Там вот у нас кедр. На крыше тоже все намело, вообще снега много нападало вообще ну, сантиметров 20 ну, может 15 очень много снега выпало машина вся в снегу хотя мы только вчера приехали это вот за ночь выпало столько снега такой объем тепличка тоже вон там видите тоже почистим ее сегодня чтобы она не провалилась от тяжести снега тоже будем чистить я тут уже потоптался чуть-чуть походил Вообще снега много. Кадров вам поснимал еще. Ну, снег, кстати, сейчас-то перестал идти. Даже солнышко, видите, немножко выглядывает. Вот эту ветку, видимо, я не знаю, летом ее, наверное, надо убирать. Она вся торчит сюда, на полянку на нашу, и мешается. Думаю, что ее мы будем срезать летом. Хотя она от земли вторая, вон там, вон, видите, идет. Второй венец, вот этот. Нужно первый подрезать точно, а вот этот, не знаю, они здоровые такие стали. Мы когда сюда приехали, они были метра два, наверное. Это было четыре года назад. А сейчас уже они по метров 6, пять 6 метров. гробище вообще. Так, а какие еще у нас дела сегодня? Да, по задумке, еще нужно будет съездить в город, прикупить мяско. Хотим полепить пельмешки сами. Поэтому я часть мяса уже купил. Нужно будет еще докупить. Вот, смотрите, еще обжег тут такую штучку. У нас кот дерет диван и немножко его попортил. Я для дивана вырезал такую вот дощечку я обжег ее. Нужно будет ее подзачистить тоже. Забыл, как это называется, не броширование, а как-то. Ну, то есть, появляется, как бы, обжигаем полностью до, угля, до уголька прямо ее. И зачищаем потом щеткой. И получается, как бы, текстура дерева. Красивая получается штука. Я одну уже сделал, вот вторую надо почистить и прикрепить к дивану. Вот смотрите, какой объем, ну, сантиметров 10, наверное, не 15. Так, ну все, время не будем тратить на съемку, поехали в город, купим мяско, сделаем фарш и будем пельмить, пельмить, лепить пельмени. Все, выдвигаемся. Друзья, вы когда-нибудь радугу зимой видели? Вон там солнышко, а вот чуть правее видно снег там идет и солнце засвечивает. И радуга зимой, представляете, вот, не знаю, видно или нет, вот видите, над вот этой крышей прям радуга такая, как будто улыбается кто-то, там не видно с той стороны, а нет, тоже есть, вон она, то есть там снег идет, солнце, получается спектр. Все мясо купил, сейчас едем дальше. В городе тоже какие елочки красивые. И Везде елочки уже, красота. О, крутится даже пропеллер. Новая дача. Что вы тут делаете? Три вот миньона. Раз миньон, два миньона, три миньона. Все, вот уже темнее, значит, ковер я вытащил, вот этот, нужно будет сейчас, чтобы дети попрыгали, поскакали на нем, завтра попрыгают, и мы его, этот ковер, повешаем вот сюда, на вот эту нашу качельку, и я какой-нибудь палкой его выбью, всю грязь из него мы делаем так каждый год перед Новым годом, вот даже если посмотреть, не, так-то не видно, что грязь чистенький вроде сейчас вот то есть он будет ночь лежать здесь может его еще присыпить снегом и потом мы его будем выхлапывать вот сейчас идем иду домой будем украшать окна гирляндочки вешать ставить елку и потом по завершении покажу как все получилось Поскольку на улице темнеет, мы перемещаемся в дом. Тут, ребят, не знаю, видно или не видно, закат такой красный, красный вообще. Вон там он прямо на горизонте. Как летом прямо, зимой что-то такого не видел. Что, пельмени лепим, да? Да. Мы пельмени начали сушить. Уже. в да. Мы закатывали. Ты что там катаешь? Често? Да, может еще. Ксюша, ты еще не знаешь, как закатывать? Не знаю. Это митва. Это Ксюша уже. Первая партия с детьми получилась не очень. А вот это уже через устройство лепки пельменей. Вот такие получаются аккуратненькие. Вот, друзья, значит, это уже следующий день. Вот наши пельмешечки уже замерзли, заморозились. Получилось у нас три противня больших. Вот раз противень, вот второй противень. Это, кстати, первый, который был. Дети тут нам помогали, налепили <смешные> смешных пельменей. Ну, их будем кушать. И вот такой большой третий еще противень. Это мы уже с женой делали. Лепили их. И вот здесь немножко еще. Здесь уже не хватило нам теста. Мы сделали из них вот такие ежики. Будем добавлять в какой-нибудь супчик или в похлебочку. Так что у нас получилось, мы посчитали вчера 300, ну в районе 350 пельменей. Вот. Сейчас мы их, получается, будем складывать. В пакетики фасовать, чтобы было, ну как бы порционно сварил и все скушал. Под Новый год, то есть мы стряпаем на улице. Что сегодня у нас пойдемте посмотрим на улице у нас 17 градусов вот а мы собираем пельмешки в пакетике замерзли они кормушку так не повесили и убираем обратно сюда на веранду здесь у нас на веранде холодно здесь и будут храниться елку достали Сегодня у нас совершенно другая погодка. Сегодня ясное солнышко. Здорово. И наш ковер. Вот Сегодня мы будем чистить. А, чистота. Вот сегодня вроде как солнечно, но попрохладнее. Минус 17. Вчера было в районе минус 10 градусов всего лишь. А сегодня прохладненько. Но когда светит солнышко, совершенно другое настроение. Какое-то такое предновогоднее еще. Скоро Новый год. Не, не будет. Вон с теплицы снега не пришлось скидывать. Он сам слетел. Солнышко подтаяло, он скатывается. Хаски вышли гулять. Давайте выхлопывайте его. Сейчас еще две выскочат. Вот так снег накидывать на него можно еще. Сейчас вы его потопчете на нем. Потом повешаем его вот сюда на качельку. И выхлопаем, ладно? Выхлопаем. Выхлопаем. Похлопаем его по нему. Чтобы выбить всю грязь. Вчера уже вечер был поздно, не показал, как я вот зачистил вот эту штучку. Я вам рассказывал, надеюсь, или не рассказывал о том, что кот у нас дерет диван и, ну, короче, диван испортил нам. И на это место я вот хочу прикрепить вот такие штуки из массива, получается они. Потом покажу, как получилось. Вы можете колесом ходить. Ура! Вы только спину себе не отбейте аккуратно. С одной руки, да, ты крутанулась? С одной руки крутанулась, да, так? Вот сюда. Давай. Надо было вот так ложиться. Ну ладно. Похоже на бабочку больше, чем на ангела. Ага. Все, закинули ковер сюда на качелю. Ну вот и все, и готово, все, прохлопали черенком от лопаты, все, несем домой, освежили перед новым годом. Дети, что тут строят? Что строите? Горку, Горку землиную из да. да. земли? Почти. Вы только землю не кидайте. Ну, если большую нас кидаете, я вам залью ее потом. Блин, а Он оттуда, он там снега много. Горку хотят дети. Я как-то им строил один раз горку, а они с нее лед весь поддолбили и все. Да? Девочки, куда идем? В общем, решили сходить на родничок, показать вам, где у нас есть родничок здесь. Сейчас мы выйдем и покажем, он и зимой функционирует у нас. Идем. Ну что, девчонки, идем? Водичка, в общем, здесь у нас питьевая, можно ее пить даже без очистки. Ну, мы пробовали, набирали немного чуть-чуть накид есть конечно но но не критично летом здесь конечно на машине не проехать это сейчас зимой накатана колея а летом здесь совсем не проехать поэтому сюда можно до родничка добраться только пешком а нет я вру до, до родника на машине не проедешь вот она дорога заканчивается а до родничка дальше вот туда в березнечок вот в этот Хасок, хоть своих выгулять еще маленько а то постоянно у нас день сурка да дом школа тренировки учеба домашние задания а тут хоть выбрались в лесу сразу так прохладно кажется Ой, сугробы смотрите какие вообще проваливаемся а в том в том году что? Пойдем. А вот так вообще красота, да? В ту сторону. Пойдем. В том году у нас весной, в конце зимы если я не ошибаюсь обнаружили медведя здесь где-то недалеко от нас. Не прямо у нас тут, а в соседнем жилом секторе. Все, пришли. А тут буквально вот Лесочек маленько пройдем, и все. Вот здесь немножко облагородили, заборчик такой поставили. И вот здесь наш родничок. Течет, конечно, течет. Смотри, не грохнись туда только, Оля. Вообще вот здесь он выходит, а сюда просто вывели шланг. Даже кружка висит, можно водички попить. Ничего, ничего. Вот так вот. Сейчас домой придем, здесь очень холодная вода. То что... Вот смотрите. Особенно не надо. А, ее утеплили, ППС он лежит, видно, но... Ну вот, вот пенопласт вот тут, не трогай. А -а -а. дети. Чтобы вода была теплее. Кружечка, можно кружечкой набирать даже водичку. Она грязная. Хоп. Ну да, грязненькая сюда бутылку подставляем 5-литровую и все и набираем также параллельно вон смотрите вот здесь течет и вон там тоже течет везде вон он вон он родничок и все это уходит дальше туда туда уходит и туда уходит летом вот здесь кстати очень сложно пройти здесь болото находится вот здесь, наверное, тоже мы сейчас увидим. Вот она водичка. Да. Течет туда. Туда, туда, туда. из на залив он туда. В наш залив. Красота. Зимняя сказка. Так что вот здесь мы иногда набираем водичку. Ну, очень редко, конечно, когда не остается, а ехать в город лень. И... Поэтому приходится набирать здесь. Что-то щеки замерзли опять. Пойдемте домой. Пойдемте. Все. Дети тут развлекаются. Руки, говорит, замерзли. А сами там в воде булькаются. да? Одевай варежку. Варежку одевай. Все, пойдемте. Все, Ксюха спать легла, да? Ну все, мы тебя завтра заберем. Пока. Все, я побежал. Все, испугались. Идем обратно, а ребенок меня спрашивает. Что спрашиваешь? Ну-ка, повернись. Можно я кататься на лыжах уже? Можно. Скоро пойдем на лыжах кататься. Вот здесь такая просека. Здесь, видимо, дорога раньше была. Я вот не знаю, интересно, такая просика. А тут бетонные блоки лежат, чтобы нельзя было заехать машинам. Вот здесь мы живем. Хороший диванчик. Шла. Красота, согласитесь. Хороший диванчик. Пошла. Диванчик, ага. Только сейчас за без все. Закат, солнышко. Ну что, котлеты выгулялись? <связывая> Кушать хотите? Ой, ну, ну, ну, ну, ой, не ударил. Упал. Скрезнулся. Не Нет. Пойдемте. Скользко, блин ребят в общем до скорых встреч всем хорошего настроения всем крепкого здоровья всем пока